Вторной ночью ждут письма из дальних стран, и мне вдомек, что на юге идут дожди. Там девушки ходят в кино, ходят смотреть на экране фильмы о декоративной любви, а девушки едут в Париж, едут туда, где тепло или туда, где много цветовых картин, и я начинаю думать, что в этом их ремесло, как есть ремесло быть полярником среди ледин. Ты не полярница, ты спишь рядом со мной, и ветер приносит сны и грустится за стеной. Молодые пингвины плавным обретут чередой, И все больны лишь тобою одной. И усталый радист все пишет стихи О розовых пальмах и синем китах, Но за стеной пургай ему тебя не достать. И пусть ты видишь полярных мужчин, Своих обоистительных сна Сегодня ради статин отправится спа. Помню тебя, писавший письма Красным на простыне Эти милые письма Поэту-радисту С запахом южных морей Теперь это странно где эти тайные сны о полярной стране Что снились тебя Когда ты была добрее Ты не полярница Рядом со мной, и ветер приносит сны, И грустит за стеной, В них молодые пенвины, мимо предыдущей той, И все больны лишь тобою одной.